Где находится то место, в котором вы проводите больше всего времени и любите украшать? Знаете ли вы, что помимо того, что это ваше безопасное пространство, ваша спальня многое говорит о вашей личности и привычках? Ваш собственный выбор декора, мебели и ваши организационные привычки говорят о вас. Кто бы мог подумать, правда, почему ваша спальня так важна для вас? Это место, где я сплю. Это единственное место, где можно побыть наедине с собой. Вы правы, но все гораздо глубже. Почему коренные американцы делали керамику с земляными тонами и рисунками, основанными на растениях и животных? На протяжении всего времени люди проявляли свою индивидуальность через окружающие их предметы. Тот же принцип действует и сейчас, когда мы часто выбираем для своей спальни предметы, которые отражают то, кем мы являемся и кем хотим быть. Ваша спальня – это продолжение вас, которое помогает вам оставаться самим собой. В бестселлере Малкольма Гладуэлла «Моргание. Сила мышления без размышлений». Он ссылается на психолога-эксперимент и Сэмюэля Гослинга, который установил связь между спальней и личностью. В эксперименте Гослинга просили совершенно незнакомых людей угадать личность студентов, просто наблюдая за их общежитиями, и их предположения были более точными, чем те, которые сделали их близкие друзья. Что? Гослинг использовал полученные результаты, чтобы разделить аспекты спальни, раскрывающие личность, на три фактора. В этом видео мы обсудим эти три фактора которые определяют, как ваше пространство отражает вас. Первый – утверждение личности. Итак, давайте окинем взглядом вашу комнату. Вон там лежит ваша любимая книга. Что занимает каждый второй сантиметр вашей стены и почему? Притязание на идентичность – это то, кем вы являетесь и кем хотите быть. Это ваша попытка сформировать мнение других людей о вас. Они открыто демонстрируют части вашей личности, чтобы другие увидели. Вы выставляете их на всеобщее обозрение не просто так, и они хорошо выполняют свою работу. Часто это предметы, связанные с вашими увлечениями и интересами, которые вы выставляете на показ в своей комнате. Например, трофеи и медали, полученные во время занятий спортом. Или постеры из любимой франшизы по всей комнате. Они показывают всем, кто входит в вашу комнату, ваши вкусы и предпочтения. Они также многое говорят о вас и о ваших интересах. Ваши спортивные трофеи показывают, что вы заядлый спортсмен. С другой стороны, куча книг и стопки книг, которые нужно прочитать, говорят о том, что вы книжный червь. Посмотрев на то, что вы выбрали для оформления своей комнаты, вы сможете понять, что для вас является приоритетом, как основные моменты вашей жизни и чему вы хотите подражать в своей жизни. Второе – поведенческий осадок. Приходится ли вам запихивать вещи под кровать? Когда приходят гости? Часто ли вы оставляете свою обувь валяться без дела? Что вы сделали с той стопкой свежего белья, которое вы только что принесли? В отличие от утверждения об идентичности, поведенческие остатки – это то, что вы бессознательно делаете со своей комнатой. Все дело в мелочах, которые вы делаете, когда вы не обращаете на это внимания. Это может быть оставление комода открытым или закрытой на полу. Эти маленькие привычки тоже говорят о многом. Например, если вы оставляете свой комод открытым или затягиваете с убиранием одежды, возможно, вы человек, ориентированный на большую картину. С другой стороны, если в вашей комнате всегда чисто и аккуратно, это говорит о том, что вы ориентированы на детали. Однако помимо ваших интуитивных привычек, поведенческие остатки включают в себя бессознательные действия, которые вы не хотели бы, чтобы видели другие. Другими словами, если бы вы потратили время на то, чтобы осознанно подумать о них, вы бы их не совершали. Когда люди заходят в вашу комнату, вы делаете ее как можно более презентабельной, что часто подразумевает убирание одежды и запихивание потенциально неудобных вещей под кровать. Вы не хотите показывать людям свою неорганизованную комнату и не хотите показывать им ничего, чего вы стесняетесь. Таким образом, глядя на поведенческие остатки, вы можете увидеть то, что вы не показываете людям. И иногда желаете, чтобы это не было частью вашей жизни с самого начала. Третье – регуляторы мыслей и чувств. Любите ли вы ароматические свечи? Развесили ли вы мотивационные цитаты вокруг своего рабочего места? Все это можно назвать регуляторами ваших мыслей и регуляторами чувств. Это те вещи, которые вы размещаете в своей комнате, чтобы помочь своему психическому здоровью. Это могут быть фотографии, напоминающие вам о счастливых временах, или ароматические свечи для поднятия настроения. Эти предметы по уходу за собой отражают, насколько вы заботитесь о себе. Если у вас в комнате их много, есть шанс, что вы хорошо осведомлены о своих эмоциональных потребностях и то, что делает вас счастливым. Если у вас нет этих предметов в комнате, возможно, вы все еще находитесь в процессе выяснения своих эмоциональных потребностей и того, что поднимает вам настроение. Если посмотреть на то, что вы размещаете в своей комнате, регулировать ваше настроение, другие могут понять, какие люди, места и занятия, которые вам больше всего нравятся. Проще говоря, ваша спальня – это физический дом вашего разума, поэтому она стабилизирует, организует и воплощает вашу личность. И Именно по этой причине вы чувствуете себя наиболее комфортно дома. Мы надеемся, что смогли дать вам небольшое представление о том, о том, как ваше пространство определяет вас. Узнали ли вы что-нибудь новое о своей спальне? Возможно, это было что-то, что вы заметили только после того, как внимательно осмотрели ее. Не стесняйтесь комментировать ниже, что ваша спальня говорит о вас. Если вы нашли это видео интересным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другими, чтобы помочь им раскрыть скрытые истины в их комнатах. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления каждый раз, когда мы публикуем новое видео. Большое суперспасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.